Всем привет, дорогие друзья из Алании! Как вы думаете, где мы находимся? Конечно же, мы находимся в нашем самом любимом месте. Это ресторан Эйништейн и где подают самые вкусные блюда в Алании, блюда домашнего приготовления в печи. И у Ахмед Усты есть вот такой вот перец. Айхан говорит, что он очень острый. Острый hmm. перец evet, i̇şte домашнего приготовления. Напишите, напишите обязательно в комментариях, кто любит такой перец. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. hmm, Очень. Он острый, но он не обжигает. Очень вкусный перец. Анастасия. Şey e какой то особую. Мане сарамсак. В этот перец в уксус кладут мяту, чеснок. И перец получается вкусный, острый, но Серке, лимон ту. В общем, друзья, всем, кто кушает приятного аппетита и продолжайте смотреть это видео о том как ахмед устар готовит кефты и как он разжигает печь и готовит все свои блюда в печи ну и конечно же приходите в этом в этот ресторан все контакты в описании к этому видео пишите комментарии те кто уже здесь был потому что я думаю придя сюда однажды вы будете возвращаться сюда постоянно Сегодня 5 декабря. Мы отправляемся на поздний ужин в ресторан Эништейн Энери». Ну и, конечно же, вы можете прийти в этот ресторан на завтрак, обед, ужин и отведать самые вкусные блюда домашней кухни. Ресторан работает постоянно и зимой, и летом. Обязательно заходите на страничку в Инстаграме. Ну и, конечно же, все контакты смотрите в описании к этому видео. Всеми вами полюбившиеся кафе Эништейн Энери. Ери и Ахмед Уста находится в самом центре Алании. Смотрите ссылку в описании. И в этом кафе подаются самые вкусные, вкусные блюда. Сейчас Ахмед Уста делает кёфта. тайник. он расскажет нам чуть, чуть попозже. Ну а мы с Айханом кушаем сегодня. Я ем свежую фасоль. Айхан, сэмбуген не ерсун? могут тушу. Тушу? Тушу. Очень вкусно. А, вот этот вот острый mm -hmm. перец, Сам засоленный дома. Альхан говорит, что очень вкусный. И в этом кафе подают большое количество блюд. Арда, это сын. Арда, Светлачек, Белемисен. Арда, это сын Ахмед Усты. И он очень любит Светлач. Это такой десерт рисовый. Светлаченес, Аверсун. Tatlı mı bir? Cevizle güzel oluyor. Cevizle? Uh -huh. Sen haftada kaç kere yiyorsun sütlac? Haftada, her hafta değil de. Her hafta değil. <gülüyor> ama yiyorsun. Kabak tatlısı sever misin? Kabak tatlısı denk <gülüyor> yemiyorum. Yemiyorsun. Peki. Tamam. Teşekkürler. Arda, o naslı bit sütlac, ama o desertli stık и здесь большое количество разных блюд. В описании к этому видео смотрите ссылку на предыдущее видео, где Ахмед Уста рассказывал про все эти блюда и цены, сколько они стоят. Каждый день готовят свежие блюда и супы. И все-все вот эти вот блюда готовят непосредственно только в печи. Только в печи. А еще есть... Baça, sup. Kuzu kelle Baça. Kuzu kelle Kuzu gerdan Kuzu gerdan O nasıl bir çorba? Bu e, kuzu kellesi Kuzu gerdan Onları birleştiriyorum Kaynatıyorum e, Kaynatıktan sonra fırına atıyorum buraya Fırında pişiriyorum sabah çıkarıp böyle hazırlıyorum Bunun içinde e, Sarımsak var Un var Zerdeçal var Bunu da terbiye yapıyorum. Böyle çok güzeldir. Sonra içini bunlardan hazırlıyoruz. Sirke sarımsak sos. Sirke sarımsak sos. Ve nane. Nane. Ve pulver attığın zaman tam kış yiyeceği. Yani çok faydalı, çok vitamin. Kış, kış çorbası. Kış çorbası. Genelde evet, o kışın o... tüketilir, daha güzel olur. Yazında tüketilir ama kışın daha çok tercih edilir. Hava çok soğuk olduğu için bu çorba daha sağlıklı bir insan vücutuna, bir hasta kemiklerimizin sağlam olması için paça çorbası çok iyidir. Dana var ya dana. Dananın kemini kırdırıp bunun içine atıyorum ben fırında. Kaynıyor, akşamdan sabaha kadar kaynıyor. Ondan sonra sabah geldiğim zaman bunu fırından çıkarıp sonra terbiyesini yapıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Çünkü kemik falan pişmiş oluyor ben gelinceye kadar. Очень yani, вкусно. Вот это вот зимний суп. Ахмет Уста говорит, что вот это зимний суп. И суп и все остальные блюда Ахмет Уста делает вот в этой печке. Ахмет Уста, се еще как у нас? Сабах 7. Сабах ну а мы сейчас идем кушать всем кто кушает айхан что приятного, приятного аппетита. аппетита спасибо спасибо и сейчас нам покажет печку как? Печка yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. evet, работает постоянно, потому что постоянно в этой печки делают различные блюда. Сейчас отмечу, нам зажжет печку. Там дрова одун. И вот на этих как раз и делают все эти блюда. Где Чок да tencere yemeğinden dağılıyor. Ben de genelde yüzde %90 yemeğimi fırında yapıyorum. Mesela mercimek çorbasının, ondan sonra paşa çorbasını burada yapıyorum. Sütlacı burada yapıyorum. Kabak tatlısını burada yapıyorum. Fırın köfte, patlıcan, musakka Ondan sonra fırında tavuk tavuğu falan Hepsini bırakıyorum. Bak böyle ateş pişiyor, Ateş yanıyor böyle Ben atıyorum bu, ara, burada, bu şekilde Hattıdan sonra böyle biş, bişiriyorum. Hı hı. Bir Ama yemekleri yanmıyor, değil yanmaz. mi? Yanmaz. Üzerini alüminyum folyo kapattığım. Bu fırının her yemeğin pişmesi süresi vardır. Ortalama 2 saat, üç saatte pişen yemekler vardır. Hı hı. Et yemekleri üç saatte pişer. Tavuklar falan da iki iki buçuk saat falan pişerler burada odun ateşinde. Normalde bir tavuk tencerede bir saatte pişerse, fırında 2 saat üç saatte pişer. Çünkü yavaş yavaş piştiği için daha lezzetli olur. Sağlam teşekkür ederim. Köfte mi yapıyorsun? Evet. Bize anlatır mısın ne var içinde bunu nasıl yapıyor? Köfte şimdi içinde e, bayat ekmek var, karabiber var, kimyon var ve tuz var. Başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Emisunu ev evet emisunu ev doğal. Fırında yapacağım fırında köfte yapacağım bunu. Bunu hazırlıyorum bu şekilde şekilde yapıyorum. Bunun dört tanesi bir porsiyon. Hı hı. Bunu fırına veriyorum. Odun fırında, odun ateşinde pişiyor. O domates falan Evet, beraber, tabii mi? ki tabii. Hayır. Bunu önce fırında pişiriyorum. Ondan sonra patates, domates, biber, onlarla beraber süsleyip, sos koyuyorum. Ondan sonra tekrar fırına veriyorum. Bir saat kadar fırında kaldıktan sonra çıkarıyoruz, servise sunuyoruz. Hı hı. Evet. O zaman önce köfteyi pişiriyor. Sonra tekrar e, şeyle beraber pişiriyorum. Evet. Sebzelerle. Sonra sebzelerini koyup tekrar fırına veriyorum. Önce fırında pişiriyorum köftelerini. Sonra sebzesiyle beraber hazırlayıp. Peki bunun köfteyi hazırlamak kaç saat sürüyorsun? Bir saat evet, için uzun bir süre değil. Bir, bir saatte de hepsi hazır olacak. İçini hazırlıyorsunuz. Evet. Bu arada. Evet. evet. Elzivenlerimizi de... giyiyoruz her Tabii mi? ki. Tabii ki. <gülüyor> Kesinlikle böyle. Her şeyi doğal bir şekilde kasaptan alırız, yağsız sinirine hazırlar, ayırırız, hazırlarız. Ondan sonra onu yoğurur bu şekilde yoğurmuş araba. Şimdi her şey içinde bunlar. Hiçbir şey göremez, Doğal. Hiç başka bir madde yoktur. Et ve yağ. Bu yağ olmazsa bunun içinde lezzet olmaz. Olmaz. Hafif yağlı olacak, daha lezzetli olur. Bu videye, Ahmet Usta, hazırlar ve pişirir. А сейчас покажу вам, как, готов... как выглядят эти же кёфты, только уже готовые. Вот такое большое количество разной вкусной еды здесь. Я взяла свежую фасоль сегодня и покажу вам, как выглядят эти кёфты, уже запеченные в печи. Каждый день эти кёфты можно попробовать в этом кафе. А вот так вот готовят куриный суп. Тавук к черва я ятурснус. Тавук чорбасы, черва сна, он же рекде, вбит интаву, хашлером, бирсат, хаштат экдансомра, киринчалевер, хазлером, он каулером, он каулером, он каулером, он каулером, он Un var, zerdeçal var. Şöyle havuç rendeliyorum. Küçük küçük havuçlar rendeliyorum. Pirinç var. Tavukla beraber Bunları birleştiriyorum. Bir saat falan dinlendikten sonra servise sunabiliyoruz. Böyle daha lezzetli oluyor. Hemen çıkardığımız zaman lezzetli olmaz. Biraz dinlenip kendisi özleşmesi lazım. O zaman daha güzel oluyor. Arda unas malin kipuğu var. Arda senden çok ne seviyorsun bulgur ya da pirinç pilav? Pirinç. Neden? Ee, ben bulgurdan pek keyif almıyorum. Ne? Bulgurdan pek keyif almıyorum. Keyif mi almıyorsun? Başka <gülüyor> ne seviyorsun? Oho bu kadar yiyecek misin? Hımm. Bu çok oldu. Başka ne seviyorsun? Taze fasulye seviyor musun? Ee, taze fasulye fırına Fırında i̇şte. tavuk. Sen senin en sevdiğin zaten fırında tavuk değil mi? Evet. Köfte. Köfte evet işte. Seviyorsun. Zaten tatlılar evet. tatlı ne seviyorsun? Tatlılar, sütlaç. Sütlaç. Evet. Her gün mi yiyorsun sütlaç? Her gün yiyorsun. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam teşekkürler. Tamam. Bu kadar yiyecek misin? <gülüyor> ha? Конечно же, друзья, где покупаются и продаются все самые свежие фрукты и овощи в Алании, а также свежие оливки, сыры, масло, яйца и так далее. Конечно же, на пятничном рынке, который проходит каждую пятницу. Начинается в четверг вечером и проходит каждую пятницу в центре Алании. Ну, а в другие дни вы можете посетить эти рынки в других районах Алании. Обязательно смотрите в описании к этому видео ссылки на все фруктово-овощные рынки Алании. Ну, а сейчас у нас декабрь, и как вы видите, время цитрусовых, и бананы, которые растут в Алании, продаются на рынке каждый Месяц они продаются постоянно. Цена килограмма банан 7 лир, и вот такие вот вкусные аланийские бананы можно купить. Ну и, конечно же, если вы покупаете бананы в зеленом виде, они могут полежать у вас дома, поспеть, и потом вы можете кушать. Кстати, бананы мы кушаем на, э, кушаем бананы каждый каждое утро на завтрак. Что еще можно купить на рынке, особенно зимой в декабре это в первую очередь цитрусовые апельсины мандарины это айва ну и конечно же огурцы помидоры перец и очень много всегда на рынке очень много зелени очень много капусты как капусты белая белокочанной так капусты и красной и конечно же мандарины о которых я говорила это вот такие вот красивые местные мандарины килограмм стоит у нас 3 лиры или айва айва кстати очень э, вкусный фрукт его можно просто чистить и кушать как яблоко либо делать варенье запекать в духовке в печке с сахаром В общем очень много рецептов этого фрукта посмотрите обязательно и на рынке также продаются груши вот эти вот вот эти вот груши я вам показывала не один раз они такой вот очень странной формы кажется не очень красивые, как их кушать но вот эти вот груши очень э, сочные и вкусные поэтому друзья когда вы находитесь в аланье э, кушайте традиционную турецкую кухню в ресторане иничтеныньери, где, ну, я не побоюсь сказать, делают самые вкусные блюда. Ну и, конечно же, покупайте свежие фрукты и овощи на местных рынках. Мы вас приглашаем в Аланию в Турцию. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем добро пожаловать в Аланию в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока.